Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы готовим рыбу. Рыба у меня форель. Мы будем подавать картофельным пюре и салатом. Блюдо очень простое, но очень вкусное. Итак, что же нам понадобится для приготовления? Конечно же, форель и очень хорошая. Немного топленого масла, примерно 2 столовые ложки. Столько же лепестки миндаля, Примерно 2-3 столовые ложки муки. 2 лайма или же лимона. Немного петрушки, пару веточек тимьяна и два зубчика чеснока, соль, перец по вкусу. Первое, что нам нужно сделать, это промыть рыбу под водой. Подсыпим немного солью. Так. С обеих сторон, чтобы рыба у нас не скользила. Так. Теперь хорошенько ее промываем под водой. Сперва растираем ее вот так. Видите, она все равно и хорошенько ее промываем и еще друзья мои важный момент когда вы покупаете рыбу в магазине видите вот эти черные кусочки крови уберите это потому что она будет портить рыбу далее промокните ее на сухо берите салфетку и Внутри рыбы тоже хорошенько обсушите. Так. Рыба должна быть полностью сухой, потому что мы будем ее в дальнейшем жарить. Так, Рыба у нас полностью сухая. Затем убираем все маленькие плавники, берем ножницы и убираем. Хвост тоже убираем. Все, рыбу мы полностью обработали. Как мы почистили рыбу, убираем в холодильник, а тем временем мы порежем петрушку. Измельчаем листья петрушки очень мелко. Как порезали петрушку, далее приготовим наш салатик. Для салата нам понадобится немного томатов черри, если нету такие, берите обычные. Немного редиски, половинка красного лука, половине лайма или же лимона, микс салатов или любые другие салаты, которые вам нравятся. Соль, перец по вкусу и немного хорошего оливкового масла. Порежем томаты черри пополам и добавим к салату. Далее порежем очень мелко красный лук. Тоже добавляем к салату. Далее порежем вдоль редиску. Тоже добавляем к салату. Выдавливаем половинку лайма или же лимона. Далее все хорошенько солим. Обязательно все перчим. И добавим чуточку оливкового масла. Все обязательно хорошенько перемещаем. Все, салат наш готов. Итак, теперь приступаем к обжарке рыбы. Берем муку. И аккуратно обваляйте рыбу в муке. Удалите излишки муки. Вот так. Все хорошенько посадите, попричите с двух сторон. Далее, друзья мои, берем большую сковороду, ставим на средний огонь, даем ей разогреться. Затем добавляем 2 столовые ложки топленого масла. Если у вас нет топленого масла, можете добавить сливочное масло с добавлением растительного масла. Кстати, рецепт топленого масла у меня на канале. Ссылка будет в описании, переходите, готовится очень просто. Кстати, здесь мы уже сварили картофель. Теперь из этого картофеля мы приготовим пюре. И жарим с каждой стороны по 5 минут. Напоминаю, друзья мои. Огонь у меня средний. Не жарьте на сильном огне. Потому что масло у вас будет гореть, а рыба будет невкусной. Так что жарим на среднем огне. Далее добавляем пару веточек тимьяна. Раздавливаем чеснок, тоже добавляем сюда, и подливаем маслом нашу рыбу, вот так. Далее, друзья мои, берем спатулу и проходим по рыбке, вот так. Далее берем вот так и поворачиваем на другую сторону. И обжариваем еще по 5 минут. Походу подбиваем, чтобы у нас тут тоже готовилось в процессе. Друзья мои, пока жарится наша рыба, подготовим картофельное пюре. Берем картофель и пропускаем через пресс. Далее добавляем примерно 100 миллиграммов сливок. И добавляем 1 столовую ложку топленого масла. Все обязательно хорошенько солим. Все хорошенько перчим. И перемещаем. Так, пюре наше готово. Ставим обратно на маленький огонь. Тем временем берем маленькую сковороду, выкладываем сюда лепестки миндаля и обжариваем лепестки на среднем огне до золотистого цвета. Далее берем лайм или лимон, убираем попки, чтобы нам было его обрабатывать. Снимаем кожу так, чтобы мы смогли увидеть филе лайма. Вот так. Далее разрезаем вот так И будем украшать Лаймом наше блюдо Итак, друзья мои, все у нас готово Теперь собираем Берем наш салат и выкладываем на тарелку Далее на левой стороне выкладываем картофельное пюре. И, друзья мои, выкладываем нашу рыбку. Вот так. Далее берем еще один лайм. Нарезаем пополам. И выдавливаем сок лайма прямо на рыбу. Вот так. Далее берем то масло, на которое мы жарили рыбу. И выливаем вот сюда, на рыбку, прям чуточку, много не нужно, прям чуточку. Далее все украшаем мелко нарезанной петрушкой, много не нужно тоже, украшаем дольками лайма. И последний штрих лепестки миндаля. Вот так. Вот и все, друзья мои. Посмотрите, какая красота у нас получилась из самых простых и доступных ингредиентов. Теперь ради вас я это все попробую. Я не люблю на камеру есть, но ради вас я попробую. Выкладываем лайм сюда. Можно, конечно же, есть кожурой, но я покажу вам просто филе. мои друзья мои, мясо приготовлено просто замечательно. Вот. Мясо сочное ведь, смотрите, она никакая не сухая, а сочная, смотрите. Итак, друзья мои, пробуем салатик. Я пошел. Друзья мои, это настолько вкусно, что невозможно просто описать. И процесс приготовления этого блюда тоже очень простой.